В этом месте я ночевал. Сейчас пойду вдоль реки. Ну, так Не то, что вдоль, а вот как бы она вот вся извивается. Так, где-то по прямометрам 400 будет, с той стороны будет дорога. Я переправлю через речку. Смотрите, вот это вот грибчинцо, я так понимаю, видите, кругленькое. Или что это? Напишите в комментариях, Действительно, это гриб яйцо. Пробираюсь через заросли. Вчера ночью, вот я лег спать, там в реке как будто бы. В реку как будто бы кирпич кто-то кинул. Ну такой звук был. И так четыре раза. Рядышком со мной, вот недалеко. Сколько там, может, где-то 50 или 100 это было. Так сложно определить. Ну, прям такой вот ну, звук вот. Реально, как будто вот кирпич кинуть. Не знаю, что это может быть. Может это бобры так ныряют. Но я такого как бы особо не припомню раньше. Бывают разные там звуки, да, там. Рыба плещется. Ну это прям такой звук, как вот действительно кинуть камень и все, потом ничего не слышно. Столько разных вот грибов встречается. Полно. Сегодня планирую дойти до Виштинца. Ну планы это, планы, как оно в реальности будет? Надеюсь, что выйду на дорогу и проблем дальше не будет. Единственное, там у меня будет поселок Боровиково, я планирую там через лесок как-то не по очень хорошим дорожкам выйти на дорогу. Раньше там шла железная дорога у немцев, теперь ее уже нет. Ну, будь там хороший, вот туда хочу выйти. но посмотрим, как это будет. Потому что когда начинаешь это сокращать, в итоге это потом получается совсем по-другому. Я видел позавчера кабана с кабанятами. Ну, по крайней мере, одного кабана и одного кабаненка я точно видел. Каких там еще было, не знаю вот вышел к реке немножко вот только сейчас навигацию включил я немножко прошел немножко не туда мне надо вот туда вот вдоль реки, чтобы попасть вот на эту дорожку и потом она увидит меня вот сюда. Более, норм... более менее нормальную дорогу. Потому что если дальше идти для реки, где масштаб меньше, ну, Там, видите, там дорог особо нет. Я, конечно, могу пойти по траве, но клещи, они, как бы, знаете, вот, когда идешь по траве небольшой, понятно-то, что штаны побрызгал клещи лезет. А когда вот через ветки пробираешься, они же там и на рюкзак, и, ну, там, и сверху могут там попадать на тебя, там, на голову могут прямо. Потому что на какую высоту они залазят. Поэтому я не очень хочу лезть по траве. Сейчас вот туда вернусь и попробую перейти речку. мне возвращаться то немножко тут метров около ста и вот там перейду там прям показано, что дорожка идет около реки с той стороны Да, крапива. Ладно, буду пробираться. Да, получается через это поле нужно перейти, или это лук называется. И вот в тот лесок дальше. Ну, там неплохой лесок. Высокий берег, видите, овражек. Опять крапива ну река уже рядом так что тут? берег конечно не очень... о там есть дерево через реку давайте я туда пойду Кажется, дошел. Крапиву достал уже. Реально. Так. Нервнуться не хочется. Какая-то пленка смотрите какая трава надо покупаться где-то здесь Пался в речке. Здорово. Вода примерно градусов 16-17. Я ее измерял несколько дней назад. Я думаю, что она не изменилась. Какая у меня здесь приятная дорога. А это что? На дороге. Это белый гриб. Ну прикиньте. Как-то выкручивать их как-то надо. Червивый На дороге грибов, конечно, полно. Выхожу на дорогу. Здесь направо поворот на маршрут к Геринга. Там развалины. Бункер сохранился. У меня есть видео на канале. Так что найдите, посмотрите. Тоже, если здесь будете, сходите на эти места. Там развалины и сохранившийся бункер. На карте ошибка. То есть, видите, типа вы вот здесь. Кружочек на самом деле вот здесь. И вот. Один мостик будет, потом еще один мостик. И потом будет вот этот вот здесь дача геринга Такое, в принципе интересное место смотрите вот такие вот мостики они разные здесь А резиденция императора вильгинга второго это вот тут еще южнее это уже почти около границы а я пойду дальше в эту сторону Дошел до развилки. Прямо и направо это пойдет уже к резиденции императора. А сюда это к озеру Маринина. поселку Пугачева. Здесь была беседка. Куда она делась? Решили, наверное, поставить новую. Туалет вот есть. периодичным дорогой встречалась брусчатка. А здесь дорога полностью из брусчатки сделана. Наверное, разобрали ее вот там дальше. Но местами она сохранилась. Непонятно. Эта дорога шла к резиденции императора. Эротический валун, как бы в переводе блуждающий. Есть такая версия, что большие валуны, которые здесь встречаются, именно принесены ледником, и они здесь остались, как бы блуждающие камни, перемещающиеся камни. Я ходил, у меня есть видео осенью снимал, но так и не выложил на канал. Может быть я к этому ролику выложу это видео. Посмотрю. Не знаю. А может, не буду этого делать. Слышны раскаты грома. Там около турбазы была беседка. Перед турбазой справа. Если только ее не убрали. И можно переждать там грозу. Хотя мне нужно поворачивать раньше направо. Но не очень, думаю, это разумно. Пойти сейчас в лес и мокнуть под дождем. Может быть, лучше переждать немножко. Ветерок поднимается. Тут тоже тропа начинается какая-то. Что за тропа? Тропа трех оленей. Как бы, вроде бы, там можно увидеть оленей. Есть вероятность. На самом деле, конечно, неизвестно, увидите вы или не увидите. Но шанс есть. А мне нужно вот сюда. Сколько тут? Идти, наверное, еще полчаса. Вообще, я хотел по этой дорожке пойти. Пошел дождь. Я одел куртку. Но... Как-то, думаю, может быть, переждать немножко под деревьями. Может быть, он так быстренько кончится. Пока был сильный дождь, я сидел под этим вот деревом. Здесь практически не капало а вот сухо. А дождь был сильный. Ствол сухой. Дерево высокое. Пойду дальше. Сейчас 5 вечера. До Виштинца километров примерно 12. Не знаю, как я сегодня дойду. Наверное, поздно уже будет. Но надо идти. Что делать? Перекусил. На газовой горелке приготовил еду сделал кофе какая опять красота погодка стала отличной вот такая погода у нас в Калининградской области то дождина то опять солнышко Это как вообще? Смотрите, дерево висит в воздухе. А где пенек от него? Ну хорошо, его так спилили. Допустим. Но должен остаться пенек. И сверху кусок. Оно вот там как-то держится. Обалдеть! Вот это да. Не, ну как? Как это может быть? Я не понимаю. Если вы спили в другом месте. Ну и оно же не могло туда запрыгнуть. Наводнения же никакого не было. Или ураган какой-то поднял. Под ним должен быть пенек. Они не вижу никак. Они не могли. Пенек еще выкачивать. Либо это так давно было, что пенек уже сгнил. Ничего не понимаю. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Подойти ближе я не могу. Попробую вот с той стороны сейчас. Вот я подошел ближе. Внизу нет пинка. Как это дерево вот так вот оказалось тут? Либо они его так спилили под самый низ, что его не видно. Ближе не подойти. Может, вот там вот какой-то пенек. не знаю. Смотрите, какую вышку встретил. Дошел до другой дороги, по этой уже километров пять иду, никуда не сворачивая. Сейчас поверну налево, 5,5 километра до озера, значит, тропа вокруг озера. Ну я прошел где-то 5. Радужная, 8. Имперский замок, туда, он в Радужном находится, за Радужным. Поселок Лесистая. Какой вид, красивое озеро. Здесь посижу на лавочке, передохнул, подумаю, как лучше мне идти, есть как бы три пути. Через Лисистое там по дорожке и до вишница там по разным дорожкам. Через Боровиково там пробираться как-то, ну это вот сесть направо, там как-то можно, наверное, сказать сложно. Можно, не? наверное, может там плохая дорога, а можно пойти вот по асфальту. Самый длинный путь, но по крайней мере, ой, 12 километров. Да, до Вештинца 12 километров по, по асфальту, если не срезать. Это я приду уже ночью. Вот о чем я говорил, через Лесистая, это железной дороги, по-моему, сейчас нет, да, это немецкая, по ней можно туда на Там дорога сейчас просто либо через боровикова тоже здесь есть дорожка сократить можно вот так вот но... но вот так я точно уже не пойду потому что у меня времени нет поэтому тоже наверное вот так буду вот, через боровикова выйду как-то на эту дорожку но так я никогда не ходил, ну, попробую вот тут вот я нахожусь сейчас, лесистое, это Боровяково, вот это, вот это вот озеро Виштинецкое, здесь уже Литва. Поселок Боровиковая. Как это, это коридник? прямо что ли, или что это такое? Непонятно, откуда берется вода. Неужели они ее подают здесь насосом? Ну, странно. Или это родник на самом деле? А там озеро Боровиково. О, какое-то расписание автобусов. Я искал в интернете. Это расписание автобусов. Что, автобусов что сюда ходит? В, в этот район. Так, нестера Фуварова. Осуществление перевоза по маршруту Нестера Фуварова будет осуществляться по телефону, по звонку, по нечетным дням. Представляете? Надо позвонить, чтобы приехал автобус. Вот это да. Здесь такая площадочка. Написано, что до Виштенца 9,5 километров. До с 4,5. Значит, ну, километра 4 я прошел от лесистого. Потому что я тогда до него самого не дошел. На другой стороне озеро было. Иду в сторону поселка Варва пограничное лесничество. Это последний поселок на этой дороге. Дальше будет развилка. На правую дорога пойдет в сторону Польши, а я пойду налево в сторону Виштинца. А это поселок Варва. Не слышно никаких звуков даже. Вот тебе спокойная жизнь. Еще какое-то время нужно будет пройти по дороге. Направо будет дорога к границе, а налево Ключинцово. Вот и дошел до перекрестка Нестеров налево 30 километров направо уже граница Там пару километров я поворачиваю в сторону Виштенца уже темнеет что-то я уже устал сегодня но ну, что делать надо дойти до Виштенца буду идти в темноте в 21.30 дошел до озера. Там в детском лагере или на трубазе вишнец какая-то тусня. Музыку их не было слышно километра за 4, за 5 отсюда. Мне кажется, даже от Боровикова было слышно.